Уважаемые слушатели, я хочу поместить в YouTube свою видеозапись, чтобы видели, что я не стала никакой ни алкоголичкой, ни идиоткой, ни в психиатрической клинике меня пытались полечить, и я не попала в эту психиатрическую клинику. Это просто добавка моего видео к моему сайту. Я хочу, чтобы в Ютубе видели, что полевик Виктория Ивановна жива, здравствует, что она очень хорошо одета, что она не нищенка, что она не бездумная, что у нее сейчас имеется квартира очень хорошая квартира, она сейчас замужем, вот. и то, что про нее говорили, всякая мразь, всякая нечисть, те соседи, которые жили рядом со мной, которые пытались облить меня грязью, выкинуть меня из моего собственного дома вместе с милицией, вместе с ФСБ, посадить меня, вот. да, я не могла нигде устроиться только благодаря тому, что получила очень высокое образование, а, не, а я просто никто, в этой жизни, то есть мое образование, говорю, оно перекрыло мне говорю, дорогу куда бы то ни было. Но я нисколько не жалею, может быть туда мне эта дорога больше не нужна.